Ну, для пробы, будет ли лотус расти и цвести в средней полосе, посадил. Вот спиток кустиков здесь глубоко не пошел, где-то на глубине меньше полметра. С учетом того, что вода отошла, еще прибудет, втыкнул 5 кустиков. Просто выл воткнул корешки, ну и на всякий случай сплетение растений придавил еще камушком. Ну вот полез новый листочек, то есть он в принципе еще не дотянулся до поверхности из-за того, что водичка играет. А так, я думаю, должен прижиться. Посмотрим, результатом буду следить.